Приветствую, друзья, с вами Тёма, и сегодня речь пойдет про казино-рулетка. Да, вы не ослышались. Играл я там недавно, как-то играл. Давно, одно время, в общем. И, не поверите, что случилось. Они кинули меня. Взяли просто и кинули на мои же бабки, по сути. Сказать, что неприятно, ничего не сказать, было крайне, крайне неприятно. То есть... Меня кинули наполовину моего выигрыша. Знаете, как это объяснили? Никак. Поддержка изначально не хотел отвечать, потом, когда я все же добился ответа... О, чудо, да, произошло, мне ответили. Начали ссылаться там, на какие-то налоги, комиссию и бла-бла-бла. При этом нигде это указано не было. При этом до этого со мной такого не случалось. Вот, собственно, и пришел я сюда. Пришел отбивать свои бабки. На такой, между тем... Чудесный слот, как Lucky Counter. Ссылку на которую я, конечно же, для вас оставлю в описании. А мы тут уже тем временем поднимаем 2,400. Ой, что-то я перепрощил с ставкой. Ставим ставку в 180. И продолжаем. По сути, как вы поняли, увеличил ставку в два раза. Так. А мне, между тем, не помешало бы наткнуться на бонуску. Думаю, для нее самое время уже... Нет улка, что ты так не считаешь? Ты считаешь иначе? Это досадно, что ты считаешь иначе. Я же хотел бы ее уже увидеть, споймать. Неплохо. Давайте-ка немножко ее -то тогда еще повысим. Больше ставка? Больше выиграшь. И да, спаймали мы с бонуску. Как же, пов... как же вовремя я повысил ставку? Всегда говорил, что у меня чуйка. Благо, присутствует. И вы сами в этом не раз убеждались. 900, косарь. Но неплохо, неплохо. Повышаем, повышаем, повышаем. Может, рановато ставить, конечно, 450. Но я все же рискну. Ведь не зря я пришел сюда бабки отбивать. И как видите, не зря. Поднимаю полтора куска. Поднимаю. Точнее, ловлю. Ловлю еще одну бонуску. Ох ты ж, ох ты ж, ох ты ж. Охренеть, 9000 подняли Не зря а Определенно не зря Благо, чуечка меня, как всегда, не подвела Опять-таки повышаем И, пожалуй, вот на этой ставке мы остановимся Дальше будем на ней играть Если же наш баланс Все Только хотел сказать Перевед за 20-25 кусков Поставим максимальное Моментально, моментально так и случилось это же не казино рулетка здесь, к счастью. Все совершенно иначе. Да и проблем с выводом никогда нету. По сути, сколько у меня тут на челю? уже есть? 30 кусков, 32 даже. Ставим максимальную ставку, уже я могу на этом закончить и пойти выводить бабки. Но раз мне так прет. Ну и раз я пришел сюда отбивать все же бабки свои, честно заработанные, то, пожалуй, я тут еще немножко задержусь, еще поиграю. И выиграем, поднимем еще 12 кусков А если... <свы> Капец Алкаш с виду пьяный, но прям читает меня Хотел сказать, а если поднимем сейчас еще бонуску, Идеально будет И моментально, не успел договорить, вылетает, конечно же, бонус Там 16 кусков И тут 27 Охренеть Неплохо тоже тоже пойдет еще 46 кусков мрази из казино рулетки просто где-то там вдалеке отдыхает видели бы они еще это сколько я здесь поднимаю сейчас прямо в данный момент пойдет Пойдет. Еще 14 кусков. Успешно мы забираем. Так что котина рулетка прям сосет. По сравнению с нашим вулканом. Небо и земля. Небо и земля. И к счастью... Выиграл бы я даже не знаю. В два раза меньше. То есть, я не знаю, хотя бы косарей 50 даже. Я был бы уже рад, я был бы уже доволен. Хотя бы потому, что здесь нет проблем с водом. Здесь ты сколько выиграл, столько и забрал, столько и получил. Там же, оказывается. Ну, половину мы себе оставим. Хм. Оставляйте. Что ж поделать. Что сказать? Спасибо и на том, да? Что хоть половину отдали. Хм. Нет, не скажу. А мы... Я думаю, даже... 200 тысяч сегодня заберем Мне конечно сегодня И 50 хватило бы Но Но мы уже имеем 150 Несказанно нам сегодня везет Не зря слот называется Lucky Hunter Напоминаю ссылочка на него находится Конечно же в описании Только для вас мои друзья Оставляю ее там Переходите Побеждайте зарабатывайте. А главное, главное помните на нашем любимом вулкане нету. Никогда нету и не было проблем с выводом. Окей, ловим мы еще 20 кусков. Замечательно. Еще 40 кусков. Так, мы уже имеем 200 тысяч. Охренеть. Ну, еще 200 не имеем, но уже, уже находимся там. Прямо у порога. Давай же, давай же, давай же, алкаш. Добей меня оставшиеся бабки Ну уже, совсем чуть-чуть остается Вообще, в идеале, выдай нам бонус Вот и бонус, вот и бонус, друзья Это определенно заслуживает лайка Предугадывает данный молодой человек Все, все мои моменты Не успел я подумать, не успел я сказать Он уже выдает Замечательно, вот и наши 200 кусков но мы тут, пожалуй, немножечко еще сдержимся. Если дела будут вот так же крайне плохо идти, то да. Мы скоро постижем это место и покинем на сегодня. Но я все же надеюсь на еще те самые заносы. Окей, неплохо. Замечательно. Да, да, да, да, вот-вот-вот, продолжай, в том же духе. Не останавливайте, главное. Нормально, нормально, нормально. Обычный рабочий момент. Так, и вот здесь, я думаю, стоит удвоить. Ну, либо же слить. Хм. Почему нет? Так, ладно. Окей, окей, все, я вижу, я далеко не зря таки здесь задержался. Давай, давай, давай, продолжай. Да, ребят, по сравнению с котеноклетка, небо и земля здесь отбил намного больше, чем они у меня вероломно отняли. Еще два кусков прилетает. Все, все, это, пожалуй, был момент ферии вот на этом я и закончу получили мы сегодня невероятно много с 1238 тысяч вы только вдумайтесь поэтому специально для вас ссылочку на данный слот я оставляю в описании переходите зарабатывайте а с вами был тема удачи вам ребят удачи